Всем привет, с вами я, Адиляди. И сегодня мы узнаем, почему улица Фучка назван назвалась именно Шлагбаума. Сейчас мы это все узнаем и вам покажем. Как вы думаете, почему шлагбаум? Ну, так назвали, потому что <смех> Ну, наверное, пересадка с районов Дата. Пересадка, наверное, в на наверное... Ваше мнение можно? Не знаю. Реально не знаю. Почему Фучика названа шлагбаумом? Улица Юлия Фудчика, это вон там. Шлагбаум, это вот здесь. Это всегда так было. Шлагбаум, ну... Нет, сейчас же все привыкли к шлагбауму. Один вопрос. Почему тут это Фудчика шлагбаум назвал? Я не знаю. А? Не знаю. Ты же наверняка Не знаю. Если бы знала, я бы сказала. А нам так сказали, что а в СССР было вот, тут шлагбаум и это вот так вот называлась шлагбаум. Но так только называется шлагбаум. Фучика, наверное, от названия улицы там называют Фучика, а здесь называют шлагбаум. Вот это улица, где Фучика была, где шлагбаум сам. Там. Как видели, не удалось мне. Но я не сдался. Я не сдался. Я пошел уже в Держинку Элькинтик, Пошел и там заснял. А там уже, смотрите дальше, будет все интересно. Там люди классные, попытались мне. Так что смотрите, давайте полностью. Что-что? Ну и что? Ну, там это некоторые называют шлагбаум, да? Так, и что вас и интересует? можете рассказать, а почему это шлагбаум так называют? Вот что касается шлагбаума, я не могу точно сказать. Но ага. я знаю, почему у леса Фучика. Ага. Юлиус Фучик – это коммунист Чехии, Чехословакии. И в 30-е годы они приехали здесь по линии Интергельпо помогать республике нашей, стройку делали. Многие вот на Пешпеке и вот в том районе именно архитектура европейская это делали и поднимали промышленность добровольцы по линии Интергельпо. И вот там улица названа именем Юлиуса Фучика. Который погиб фашистский фашистских застенках И он говорил Люди, будьте бдительны Потому что всегда Правда и справедливость Находятся под угрозой А про шлагбаум Ну, видимо, там в, дальние, в давние времена Наверное, была какая-то э, Преграда там Таможня, может быть Я этого не знаю Говорят некоторые, что там В, в СССР был шлагбаум и убрали? Сейчас? Нет, про... я давно в СССР. Я родилась в СССР. Ну вот про шлагбаум я не знаю, что тогда было. Вот при мне не было шлагбаума. Это, наверное, еще раньше название было. Ага. Ну, до меня. Ага. Но, может быть, в советское время. Но при мне с сороковых годов там не было никакого шлагбаума. Вот и все. Вот мы вопрос вот, Дали же Фудчика. Да, вот про Фудчика очень много. Вот вы на YouTube всех? Можете... Нет, вы... всех это Акаста интересует. Интер... Как вы говорите, и не интересует? Интересует. Интересует. Ну, на Ютубе очень много, в интернете, в библиотеках. Я не мог-то найти. вы не... Да не может такого быть. Про Юлиуса Фудчика вы не могли найти? Нет, про, про шлагбаум. А то про шлагбаум я затрудняю сказать. В мое время этим шлагбаумом мне интересовались. Его и на слуху не было. Хотя остановка так говорила шлагбаум. А почему шлагбаум? Так что интересуйтесь, может быть, кто знает лучше. Чуйфучка оборвал. <говорит> Серьезно. Чуйфучка оборвал? Чок? Чуифучка.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 Ему он не что ты что Всем привет, вот я уже заснял видео. Я приехал в Бишкек, чтобы вам показать мое видео, и, так что давайте я с вами буду прощаться, а вы смотрите мое видео и ставьте лайки, ставьте лайки и подписывайтесь, а я буду прощаться, всем удачи и всем пока.